Здорово. Ну... Как ты? А у меня для тебя, наверное, самая интересная и, наверное, самая важная информация, которую ты ждал больше всего именно сегодня по Барвихе РП, а именно цены в новом обменнике пасхальных яиц на весь ассортимент. И не будем медлить, я тебе сразу же все это дело покажу в сегодняшнем видео. Ну а перед началом данного видеоролика, я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. И чтобы принять участие, тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик чтобы не пропускать ни одного моего нового видео, ведь теперь такие розыгрыши проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором важно указать некий сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я теперь буду проводить на своей странице вконтакте каждое воскресенье, добавляйся в друзья по ссылочке в описании этого ролика. Количество комментариев не ограничено. Удачи! Скорее всего, увидев цены на сегодняшний обменник, ты, мягко говоря, немного так офигеешь, ведь я офигел сам, когда увидел данные расценки. Но сразу же хочу оговориться, прежде чем разработчики стали устанавливать такие цены в данном обменнике, они провели некий подсчет среднего количества собранных яиц на каждого игрока среди всех серверов. И учитывая данная цена установлена в этом новом пасхальном обменнике, стоимость одного яйца примерно равняется 3000 вир. Сейчас ты видишь на своем экране абсолютно весь список расценок на сегодняшний сегодняшний пасхальный обменник. Как ты успел заметить, Бугатти Дива, которая стоит в автосалонах Барвихи РП, 200 миллионов рублей, будет добавлена в данном обменнике в ограниченном количестве и стоимость ее будет равняться 57 тысячам яиц. Поначалу это кажется просто нереальное количество, мне кажется это безумно дорого. Но с другой стороны, если мы с тобой умножим 57 тысяч яиц на 3000 рублей, то есть грубо говоря, если кто-то покупал данные яйца именно по 3000, 000, то стоимость этого Бугатти Дива нам обойдется в 171 миллион рублей, что уже на 29 миллионов рублей меньше, чем в автосалоне. Ну а кто-то, как и я, скупал данные яйца в среднем по 2500 за штуку, что уже довольно, в принципе, неплохо. Но с другой стороны, я вообще боюсь представить, кто насобирал яйца в таком огромном количестве. Но судя по всему, разработчики нашли и даже таких людей. Mercedes-Benz X222, а он же Maybach, который стоит в автосалонах барвихе 20 миллионов, можно будет приобрести за 6 тысяч яиц. Lamborghini Урус, который также стоит 20 кк, обойдется нам также в 6 тысяч яиц. с 5 2019 года с гоской 8 миллионов рублей, будет стоить в обменнике половиной тысячи яиц. Ford Mustang GT500, который в автосалонах барвихе стоит 7 миллионов рублей, обойдется в 2 яиц ровно. Dodge Challenger с гоской 4 миллиона 800 тысяч рублей, обойдется в данном обменнике нам с тобой буквально за одну тысячу 400 яиц. Ну и Самый бюджетный автомобиль, доступный в данном обменнике, обойдется нам с тобой всего-навсего за 500 яиц. Напоминаю, стоимость Шкоды Октавия опять в ГОСе 1 миллион 700 тысяч рублей. Перейдем к аксессуарам. Самые редкие новые, крайне интересные аксессуары, а именно скейт и шлем, обойдутся нам с тобой в данном обменнике по 18 тысяч яиц. Добавлены они будут также в ограниченном количестве, всего по 5 штук на сервер. JBL Boombox, который можно приобрести в данный момент только в данном Натя, за тысячу донатных коинов обойдется нам с тобой в 3000 яиц. В принципе, здесь довольно неплохо. Наверное, я приобрету себе данный бомбокс именно за яйца. Маска волка, которую, в принципе, так можно купить в магазине аксессуаров, обойдется нам с тобой в 600 яиц. Шапка ушанка, которую, в принципе, так можно приобрести в магазине аксессуаров за верты обойдется нам с тобой в 400 яиц. Ну и рюкзак Найк, который также присутствует в данном магазине, обойдется в 500 яиц. Скины, здесь наверняка все самое интересное. Так как два новых скина, а именно скин строителей и скин фермера нам добавляют впервые именно в этом обменнике. Естественно, они будут добавлены в ограниченном количестве по 5 штук каждого на сервер. И каждый такой скин нам с тобой обойдется аж в 20 тысяч яиц. Ну и напоследок, как и всегда, нам добавили одежду Конора Макгрегора стоимостью в 500 яиц. Скорее всего, именно на эти вещи, так как они в неограниченном количестве, я и обменяю все свои яйца. Чтобы просто-напросто отбить свои 40 миллионов рублей. Ведь это именно та сумма, которую я потратил на все эти 15 тысяч яиц, и если я сейчас на все эти 15 тысяч закуплю скины Макгрегора, то я смогу приобрести их аж 30 штук. А скин Макгрегора слить в гос, напоминаю, обойдется нам примерно в 2,2 миллиона ,2 рублей. То есть в целом 30 скинов я смогу слить за 66 мультов, а значит я выйду минимум в плюс на 26 миллионов рублей, что, как по мне, довольно неплохо. Ну и на этом, как говорится, у меня пока что для тебя все